В данном видео я расскажу, как заполнять строки бюджета на вкладке «Данные бюджета». Значения для заполнения данных появляются при нажатии на кнопку «Обновить». Они формируются в соответствии с указанными значениями на вкладке «Основные» и в шапке документа. Появляется таблица с перечнем в строках статьи оборотов для формы ЦФО по статьям и по статьям с поступлениями, для формы ЦФО по проектам с перечнем проектов, в столбцах перечисляются периоды для указания сумм. Периодичность бюджета обычно указывается в разрезе месяца. Это зависит от настроек сценариев, значения периодичности. Сколько будет столбцов с месяцами, зависит от указания периода формирования бюджета. Обычно бюджет формируют на год. На вкладке данные бюджета у нас есть две области. Наверху наглядная область для указания значений бюджета. А внизу для детального указания данных по строкам бюджета? Чтобы удобнее было работать, можно поднять заполнение данных выше. Для этого нужно свернуть шапку документа, нажав «Свернуть» в левом верхнем углу. Также при необходимости вы можете увеличить данную область снизу, справа или слева. Данные для указания значений подсвечиваются зеленым цветом. Чтобы указать сумму, нужно щелкнуть два раза левой кнопкой мыши по ячейке. Отобразятся нули. Можно ввести сразу сумму в разрезе данной строки и столбца – Тогда на вкладке «Данные» создастся строка с заполненной суммой, равной той, которую вы ввели. А можете, выделив ячейку в нижней области «Данные», нажать кнопку «Добавить». Тогда поле «Сумма» будет пустое и нужно будет его заполнить в строке области «Данные». Если нажать кнопку «Добавить в области «Данные», не выделив ячейку в таблице, то появится сообщение справа в окне сообщения о том, что для добавления данных необходимо установить курсор в редактируемую ячейку. После того, как вы заполните строчку, ее можно увидеть на вкладке «Строки бюджета». На данной вкладке находятся все уже сформированные строки бюджета. В одной ячейке, то есть в разрезе одной статьи и месяца, в нашем случае может быть несколько строк бюджета. Чтобы добавить еще одну строку, нужно нажать кнопку «Добавить». Появится строка с пустыми значениями. В ней будут заполнены только те значения, которые были указаны на вкладке «Основные». Чтобы можно было видеть несколько строк бюджета одновременно, можно увеличить данную область, потянув ее вверх. Если вам нужно добавить строку, которая похожа на ту, что уже существует для выделенной ячейки, можно, выделив нужную строчку, нажать кнопку «Скопировать», и у вас появится строка с теми же данными, как у строки, которую вы копировали. Вы можете удалить строчку, нажав красный крестик, либо с помощью кнопки «Delete». Также можно дублировать заполненные данные статьи оборотов с помощью кнопок «Копировать», «Ставить», которые находятся в самом верху вкладки данные бюджета в одной строчке с кнопкой «Обновить». В ячейке статьи оборотов «Противопожарное оборудование за январь» есть две строки бюджета. Если выделить данную ячейку, нажать кнопку «Копировать», а затем выделить любую ячейку таблицы и нажать кнопку «Вставить», то строки бюджета «Копируемые ячейки» перенесутся в вставляемую. Видите, строки за январь и февраль одинаковые. После того, как все строки бюджета будут заполнены, можно посмотреть их в наглядном отчете. Для этого нужно нажать кнопку «Печать» — «Печать бюджета». Сформировать отчет можно лишь в том случае, если документ сохранен. Если вы нажмете кнопку «Формирование отчета до сохранения документа», то появится диалоговое окно о записи данных, с которым нужно согласиться, нажав кнопку «Ок». После того, как документ будет записан, он появится в программе со статусом «Черновик» в списке документов формы ввода бюджета. Итак, вот так выглядит наш бюджет. По источнику финансирования философский камень требуется выделить 376 тысяч. В разрезе статьи оборотов противопожарное оборудование 240 тысяч. Мебель, предметы интерьера 36. 000. А в разрезе статьи оборотов охранного оборудования мы забыли указать сумму, как это можно увидеть из нашего отчета. Чтобы это исправить, находим статью оборотов с тем же названием «Охранное оборудование», однако в ней нет строчек в данных за январь. Скорее всего, это другая статья оборотов. Статьи оборотов могут быть с одинаковым названием и находиться в разных группах. Мы можем найти все статьи с данным именем с помощью поиска. Для этого нужно выделить ячейку с названием статьи, нажать вместе кнопки поиска «Ctrl» и «F», и в открывшемся окне списка в поле «Искать» ввести значение и нажать кнопку «Искать». Программа покажет одно значение. Чтобы посмотреть другие значения с тем же именем, нужно нажать F3. Мы нашли две статьи оборотов с названием «Охранное оборудование». Нулевое значение было указано в разрезе января. Значит, выделяем ячейку с нужным месяцем и мы смотрим, есть ли в данных какие-либо значения. Если нет, то возвращаемся обратно на название и нажимаем кнопку F3. Проверяем второе значение. Здесь есть та самая строчка с пустой суммой. Укажем для нее значение в поле «Сумма» и сформируем отчет заново. Чтобы это сделать, нужно закрыть вкладку со сформированным отчетом и сформировать его заново. Теперь в поле «Сумма статей оборотов охранное оборудование» указана сумма. Чтобы распечатать сформированный отчет, нужно нажать кнопку «Форме принтера» «Печать». Результаты отчета, которые находятся над сформированным отчетом.